Добрый день, уважаемые коллеги! На связи Центр обучения компании «Инфострой». В версии 2.9 комплекса А0 сметный расчет может быть оформлен в соответствии с методикой, утвержденной 421 приказом Минструя. Рекомендованный образец выходной формы отличается от привычной нам формы 4 по 35 МДС. Для учета особенностей этой выходной формы в комплексе А0 были введены некоторые изменения, на них мы обратим внимание. Начнем с обсуждения номера позиции сметы. В комплексе А0 мы всегда придерживались и придерживаемся термина строка сметы. Это удобно при работе в экранной форме, это соответствовало и печатному варианту документа. Каждая строка сметы имеет уникальный номер. Нумерация строк сквозная и поддерживается автоматически. Для строк с открытыми расценками в А0 используется специальный маркер – вертикальная бежевая полоса в поле с номером строки, при этом отмечается как строка работа, так и связанные с ней неучтенные материалы. Вот посмотрите, курсор установлен на строке с номером 8, но при этом отмечена вся группа связанных строк, то есть ячейки с номером залиты бежевым цветом полностью. Мы видим сразу все неучтенные материалы строки работы. Для чего я это говорю? Сейчас на экране представлена отчетная форма локальной сметы по образцу из методики, утвержденной 421 приказом. Вот расценка, которая была представлена в экранной форме. Но в терминах новой методики мы теперь говорим не о строке, а о позиции сметы. В состав позиции включены не только расценка работы, но и строки с неучтенными материалами. Обратите внимание, что группа связанных строк работа неучтенный материал – это и есть позиции в выходной форме. Для строки работы сейчас установлен основной номер – номер позиции, а для неучтенных материалов установлен дополнительный или подчиненный номер, состоящий из основного номера позиции и порядкового номера внутри позиции. В экранной форме, как вы помните, отображались номера со сквозной нумерацией. Хорошо бы согласовать нумерацию строк в выходной и в экранной формах. Для этого в версии 2.9 введена настройка «Подчиненная нумерации строк РП». Если эту настройку включить, то на экране нумерация строк изменится. Для строки работы будет установлен основной номер позиции, а для связанных с ней неучтенных материалов будет отображаться дополнительный составной номер. Номер позиции и порядковый номер в позиции. Обратите внимание, в название столбца экранной формы внесено изменение, не просто номер, а номер позиции. Как мы помним, в состав позиции не обязательно должна входить расценка работы. Есть отдельные расценки типа материал, оборудование, перевозка. Они также могут быть оформлены как самостоятельные позиции. Это нормально. Но вот пример отдельной позиции типа материал. Ее основной номер – целое число. По логике вещей этот материал относится к работе в позиции номер 7. Можно ли включить этот отдельный материал в другую позицию? Очень просто. Надо этот материал привязать к работе. Ставим курсор на материал. Обратите внимание, в ячейке с номером строки нет никаких маркеров. В контекстном меню выбираю пункт Ресурсы по проекту Привязать ресурс к работе. Теперь следует указать номер позиции строки работы, куда будет входить наш материал. Программа сама подсказывает, что ближайшая сверху расценка работа имеет вот такой номер. Соглашаемся. Готово. Неучтенный материал привязан к строке работе. Об этом нам говорит маркер в поле с номером строки. Обратите внимание, автоматически изменился и номер. Теперь у строки с неучтенным материалом составной номер. Он является частью позиции с номером 7. Вот так в версии 2.9 решена задача с нумерацией строк локальной сметы для оформления выходной формы по методике, утвержденной. Минстроя 421. Функция привязки материалов к работе будет очень востребована при составлении сметы на монтажные работы. Как вы помните, в расценках группы монтажных сборников ФРМ или ТРМ нет отметки неучтенного материала. В сметы мы их добавляем отдельно. Так вот, для того, чтобы в новой выходной форме с монтажными расценками выделить позицию, состав который входит затраты на основные материалы, материалы следует привязать к строке работы. Пожалуйста, помните эту особенность. Одна небольшая ремарка: В версии 2.9 в экранную форму локальной сметы введен столбец, в названии которого указан просто номер. Для большинства функций программы информация в этом столбце носит служебное назначение. Этот столбец можно просто скрыть из видимости с помощью кнопки «Видимость столбцов». Однако есть функции, которые связаны именно с этим номером, но об этом мы поговорим в другой раз. Подведу итог. Мы рассматриваем выходную форму локальной сметы по образцу из методики, утвержденной 421 приказом Минстроя. У каждой позиции сметы есть основной номер, он представляется целым числом. В составе позиции с расценкой работы, как правило, есть неучтенные материалы. Для них устанавливается подчиненный номер, состоящий из основного и дополнительного. Для того, чтобы оформление сметы было корректным, в экранной форме А0 следует установить настройку подчиненную нумерации строк РП» и, при необходимости, Использовать функцию привязать ресурс к работе. Спасибо за внимание. Успешной вам работы. С вами был Александр Курочкин.